изображения потому что видео можно еще много показывать интересных то уже дай по времени надо чтоб еще хоть картинок продемонстрировать мне кажется я мог бы отлично работать в он я постоянно возмущен и озабочен и ничего не делаю Казалось бы, такая огромная организация, да, все уровня, есть да, колоссальная есть войска, вот эти голубые каски, да. Ну, не знаю, что уже называли просто голубые, да. Вот. но ни хрена что-то как-то пользы никакой не принесли. Ни у нас на Донбассе. Я что-то кстати, голубых... ни в Касок, хрен помню. Где они делись? Последний раз, это когда голубые каски. Это ну, собственно, что-то там про Югославию вроде бы было. Я, я не, даже не помню уже, где они участвовали. Ну что-то там мирили кого-то, миротворцы. Вот эти вот до этой до Югославии где-то вроде бы как они использовались. Ну опять же. Миротворцы он. Вот это я помню. Голубые да. каски действительно, что там. ЮН, вот это ж на касках, вот это в старых в старых под сороку лет этих самых роликах. Норман uh, Роквелл тоже там 40-е, 50-е, 60 -е рисовал картины свои. Be prepared написано на вот этом значке сзади. Пионер шо? Будь готов. Все вот да, готов. Это, Помните, как это Пионерские эти самые лозунги, да? А это американский бойскаут. Ну все, единое все было. Только язы, языки уже успели... Подменить. Под, поменять, да. И опять же, кто э, читал или допустим аудиоверсию, слушал э, обит, ой, необитаемый остров э, град обреченный, вот, когда они оказались, что говорят, каждый вроде бы говорят на своем родном языке, а друг друга прекрасно понимают. Ведь дело в том, что это вот переключатель такой в голове да. или вот как в этом э, Опять же вспоминаем, Стартрек этот, да? Есть такие устройства, которые транслируют речь э, беспроблемно, да? И все друг друга понимают, хотя совершенно разные на там галактик, нечеловекоподобная форма, формы вообще. Вот, то есть это вот на подкорочку зашили, якобы что-то там языком ты телепаешь, да, вот так вот. Все, это вот такой вот язык. И это все со старта опять же. Куча гранат под ногами. Это мы когда-то показывали. Грана. там. Яблоки а, было тоже. Что -то дорогу такую, апельсиновую или мандариновую. Вот видите, гранаты тоже самое. Яблоки точно так же. То есть мир наш на самом деле, да, если. Обилен. Все прекрасно. Никаких проблем. Но почему-то. Гранаты эти не, все не время всем. были каким-то этим самым. Не всем обилен, а, да. Ну, каким-то таким изыскам неописуемо ну вот. а на самом деле, я так полагаю их выращивается столько, что большая часть тупо пропадает ну из-за этих спекулянтов и прочей мразоты сегодняшнего дня охуительно правдивые новости от АБС одна бабушка сказала переименуется в ОСВС один сраный военкор сказал вот эти эти плодятся псевдокоры вот, и панику, тех, этих событий, которые так происходят, или и вот, и разные ресурсы, диаметрально противоположные новости. И не надейтесь, не каркну, да, вот, котей точно не разявят. Вот место Львивни для польских панив. город Львов не для польских панов, или панов, как оно это самое. Вот, mm. Как-то так вот сразу, да, почему-то. Блин, а этот самый. Это как якобы там? когда там было? 2013 или 2014 год, вот это вот начиналось, да? А теперь как они там говорят, что все это уже под Польшу уходит ну и все да, такое. Сестра просто? Польша. что как-то, видите, это смахивает на проституцию самую да. натуральную. Как-то это не почему-то не сепаратизм или там что-нибудь такое. Вот, для кого вот это вот на этом, буквально на хребте, на самом этом самом, построена крепость. о С каким-то выдвижным мостом. Пелюгиных знатных пропистонов, пропистонов в конце стрима. Евгений Ио, ждемся от Пелюгиных знатных пропистонов в конце стрима. Ой, ну сегодня ж мы более такие, это самое, демократичные. Да, мы да, все равно вот разошлись. Чуть-чуть Но... это самое, да, чуть-чуть. Вот, а так чуть-чуть э, подобрее. Постараемся. Хаммер к нам присоединился с Воров, припоздал, пересматривать придется. Эх, ничего. Ну, вот видите, вот эту тему, которую сейчас поднимают, что э, физиономия-то, собственно говоря, идентичная. Может быть, немножко возрастом отличаются, да. А так, то ли. Папа-сын, то ли клон из одной и той же пробирки. Ну, да? даже по возрастному этому сильно похоже. Поэтому, да, да. это даже не смешно. Похоже, что это перезапуск из одной и той же пробирки. Потому что разница между ними папа-сын вроде бы не подходит. Ну, а там хрен их знает. Понедельник. Хороший повод что-нибудь понеделать интересно вот до этого вот как-то не задумывался да, да что не опять делать же русский язык демократическое правительство украины разрешит оставшимся в херсоне жителям думать на русском от одного до трех часов в день вот, вот. так вот жуткий вот такой сарказм тюмор, да вот так вот весело Вчера Майорск освободили. За 8 лет он был превращен в один большой укрепрайон. Майорск является важнейшим фактором в обеспечении водой жителей Горловки и Донецка. В городе находится дамба, открытие которой позволит восстановить водоснабжение канала Северский Донец-Донбасс. Вот, но у меня это до 12 ноября, видите, новость э, датируется. Но вот у меня вот вопрос, э, вроде бы как сняли видео этих э, рельсов, эти, эти трубы проложили, там что-то варили, их закопали в землю, вроде бы дли, длинные они все, ну то есть не ни фейк, никакие не ни эти самые... Уверили, что проложили из России трубы, водоснабжение будет, все, всех будем обеспечивать. Но по-прежнему, блин, у нас сутки нет воды, сутки, так да как, какие сутки, вечером. Два часа дают воду. На вторые сутки, с 5... Оставшиеся из 48 часов, 46 часов, вода идет. Вот вам. Ну да, два часа идет, остальные нет. То есть, двое суток. Воды ни хрена нет. И вот я же думаю, ну может быть после этого Майорск, водоносная жила блин, Донбасса, и вода будет нормально идти каждый день, каждый час. Вот. А я помню советское время, когда она просто шла все время, круглосуточно и круглогодично. Вот такие вот пироги. Все дальше в лес, тем хуже становится, а это ж невозможно. Невозможно. Должна быть эволюция, улучшение должно быть. Ну, ждем. Вот. Особенно я жду, когда этот самый... За майорс я говорил когда-то, что жду, когда будет этот самый... Вот. Жду, когда все-таки освободят Крамаху, Славянск. Вот. Ну, для хихоньки-хахоньки. Жду все-таки, когда Нью-Йорк будет освобождать. Вот, чтобы обосрался этот Байден прямо в прямом эфире. Вот это появилось вдруг внезапно из ниоткуда. Вот такое созидательное общество, которое говорит, что вот видите, наше спасение в единении, кризис глобальный и все такое прочее, надо всем объединяться. Ну и вот это вот мерзкое совершенно, и тут эти, и ДНК это, и пирамидка, и закру... закрутившееся это колесо, блин же. Вот со стрелочкой даже показывает, что оно вот сюда крутится. Вот, и вот они вот, мол, 12 ноября тоже какой-то форум про этот самый, что вот надо объединиться Ну, а по-прежнему все то же самое. Глобальное потепление, вот, это плохо, естественно. Вот, то есть это был удар целенаправленный на то, чтобы наше полетие похерить. Вот Миша Маренков комментам оставил Не Должно быть вселетие по всему мирозданию, грубо говоря, умеренно континентальный климат. Это когда не жарко, не холодно. Примерно в диапазоне от плюс двадцати пяти до плюс восемнадцати, а зима это явление искусственное, так же, как и пожары с наводнением, устраиваются местными начальниками от управляющей над государственной структуры. Пример, как в 2021 году мэр одного сибирского города с частного вертолета разливал зажигательные смеси на территории заповедника. А сколько видео в сети как с дронов над лесами сбрасывает горящие фейерверки. У любого стихийного бедствия в кавычках есть фамилия, имя или позывной. Замечательнейший комментарий, Миша. Вот, Очень супер, надеемся, Потому что он Миша, четкий, да, пробивной, надеемся, это доходчивый. Будет доходить. И показывали мы вот этих, как даже некоторых там заловили с какой-то проституткой этой самой, этот мэр какой-то сибирского городка. Что-то там они вытворяли, их прям выловили эти в голом виде, так сказать. Да, у любого преступления есть имя, фамилия и отчество на худой конец кликуха поганая, да. Ну или позывной. Вот. А Ой. как мы говорили, твари ничего не могут придумывать нового. Они просто пиздят друг у друга. Ну вот старая шутоп, пропаганда, что это. Ну вот старая, времен типа Отечественной войны. Немцы-звери уже, которые побежденные, они все равно звери, не верим. Они теперь тебе улыбаются, кланяются, кричат «Гитлер капут!». Вот и современная. Не верим тоже, москали... Были будут, есть и будут всегда империалистами. Вот. Ну, и тут кто-то написал: киевские пропагандисты воруют все, даже советские плакаты, это вообще известно. Но обратите внимание, на белосиний белый флажок москалей. Либералы получили кэшбэк от бандеровцев. Ну, вот. это, ну это, это современные это... народные где ди... которые собираются почему-то в Польше. Yeah. Вот. Ну вот они, якобы народные избранники освобожденная так сказать Россия новая Россия будущего вот вот это бело-сине-белый вот вот этот тот Мельтешат они этим самым так что э, мрази они есть мрази они обгадят э, всех даже тех которые ну которые бы надо бы э, э, ну, в друзья, в соратники там, в эти самые да, брать да, ну, вот, для меня, допустим, убийственно выглядит то, что хохлопитеки рушили и продолжают рушить памятники, особенно Ленину ведь Ленин, это вот это конченое э, существо ну, сколько их было версии, хрен его знает, вот, но по официальной версии считается, что Ленин же вообще предложил создание такого понятия, как хохляндия, ну, простите, Украина Вонючая. Ну, продолжаем тему. Это просто, это, ж, это ж целенаправленно, понимаете, делается. Делый ряд лет, десятки Г... лет к этому готовили. Это Е украинская и, и И. Ну, как это читать? Е и Если из украинского языка убрать все русские буквы, останутся вот эти буквы. Ну, как? Это ж, ну, это вот такого вот уровня. Давайте сделаем украинский язык. С вот такими вот буквами. Если убрать все русские, то будут вот эти. Это, это, это такой плевок-харчок, плевок, блин. Вот. Причем я же говорю, что вот это Г с этим самым. В первых классах э, моего обучения этой э, буквы не было. Про нее говорили еще при мне, но только говорили, что надо бы этот самый. И были три исключения. Гудзы, Ганок, еще какая-то Г. Вот. А все остальное гекали, как и мы гекаем, да. А это все было. Вот это Е и ИИ. У вот это было, э, в украинской мове, да, э, классической, так сказать, да, полтавско-черниговского диалекта, вот, который взяли для создания э, украинской мовы. А вот эту хрень, да, ге, вот это придумали. И вот для чего это придумали 40 лет? Для того, чтобы получились геи. Вот, ну... Из слов... Без из, русских, слов не вот, из русских. Из да. русских сделали конченых пидорасов. Да, да. концертов этот Задорнов говорил, это как называется э, украинский бар для голубых где-то в Америке? Гей, hey, хлопцы, назывался. Вот так вот. Mm -hmm. Ой, это, это что-то под это самое, это я и все по-прежнему находит э, подтверждение вселетию. Вот. Ну, 63-й регион, кто знает, скажите, потому что это я скриншот сделал, как-то криво. По-моему, то ли Челябинск, то ли, ну, в общем, подскажите в комментариях. Вот. Тоже там э, аномально теплый ноябрь. Даже рекомендуют одеться чуть полегше. но ну, зонтики не забывайте. Потому что дождит, да. Вот, вот такие пироги. Так что, вот, э, далекая сибирская, так сказать, земля, вот, э, середина, так сказать, на июля, ну, получается, действительно, что-то похоже на май, июнь ну, или бы, июль. Весна дождливая, да. Вот, привеликий поклон уважаемому отцу Александру, он же Патер Ди, ну, которого теперь сейчас так называть нельзя, а можно называть только Хиневич Александр Юрьевич, вот, писатель, автор серии книг, не великий вот этот человечище, да, а просто какой-то писатель. Вот. Но тем не менее, все-таки уважаемый на старости лет, так сказать, хотя какая нахрен старость лет, он на два или на три года старше меня. Вот. вот Взялся за интересную, конечно, тему, показать э, история, ну, скажем так, не то, чтобы альтернативный взгляд, вот, а то, что... Я бы сказал, расширенный. Расширенная, Расширенная официальная версия, в которой... Э, очень и очень неудобные моменты прятались. Ну да, так за ширму. ну, типа там. Вот. Ну, вот один из этих самых, я заскринил, много этот самый, рекомендую. Вышла третья серия, третья часть его вот это да, выступления о скрытой, ну, как он пишет, да, о неизвестном прошлом. Вот вот опять же, видите, вот создание этого самого, сколько нам там пелеховы, мелеховы и прочие эти самые, там, ре, да. ресефисиен, с точками, с, точками, без, точками да? с, куёчками, с грибочками, с чем угодно, блин, да, с, с вот. а так оно получается, видите, с этими, с с идишками, вот, все это дело на самом деле, видите, Символия, символика партии по аллейцион. Еврейской коммунистической рабочей партии. Рабочей коммунистическая это, блин, вот. А если этот самый, значит, все знают, ну, кто более-менее интересовался, да, вот, но не знают же перевода этого искусственного, этого языка, да, вот. А бунт, партия такая была, с которой выросла вот эта РСДРП, она же КПСС и прочие ССС, да, СССР. Вот, все это выросло из Бунда, еврейского. Вот. Вот. А в а немецком, да, есть Бундестажеш, этот которого ну, сейчас у них ну, это правительство. И... Идиш, это суть единого. Вот. И Бундесвержеш еще. это... Вот. А бунт это что это такое? Да. Это Союз. Вот такие вот пироги. Так что ешьте, э, хоть по власти.